بسم الله الرحمن الرحيم اللهم زينني فيه بالستر والعثاف واسترني فيه بلباس القنوع والكثاف واحملني فيه على العدل والإنصاف وآمني فيه من كل ما أخاف «О Аллах, одень на меня в этот месяц одеяние из украшений, прикрывающих мои грехи. Даруй мне скромность и одень на меня одежду довольства имеющимся. И дай мне в этот месяц справедливость и добропорядочность». Сохрани от всего, что объемлет грех по отношению к Тебе. О, охраняющий богобоязнь от грехов! Бисмиллахи ррахмана Рахим, Ва имя Аллаха милостивого миласердного. В сегодняшней молитве читаем Аллахумма зайинни фи хи бис ситр вал айфаф. Ситр Переводы с арабского означает покрывала занавес, то есть, когда человек скрывает грехи других людей. Счастлив тот, кто видит свои недостатки и не ищет недостатки в других. Мы не должны никому говорить о недостатке наших друзей. Запрещено сплетничат от других, ибо благие будут обесценены в течение 40 дней. Как же хорошо говорить о хороших делах и качествах людей. Лучший нрав у тех, кто не ищет недостатки других. Целемудрие означает быть добродетельным и имеет чистоту души, то есть не грешит. Так что не искать недостатки других и сохранять целемудрие. Это первая молитва, которую мы просим Бога в этот день.